Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от французского бренда EJEPA. Коллекция виниловых обоев на флизелиновой основе Жардин Секрет. Фабрика EJEPA относительно молодой и крайне перспективный производитель настенных покрытий, который пользуется большим успехом не только во Франции, но и на международном рынке. Все обои торговой марки EJEPA производятся на продвинутом современном оборудовании что позволяет выпускать продукцию премиум-класса. Новая коллекция «Жипа Жардин Секрет» – отличный образец виниловых обоев на флизелиновой основе. Моющаяся поверхность обоев обеспечивает высокие показатели долговечности и станет настоящим подарком для каждой хозяйки. Флизелиновая основа покрытия гарантирует отличное сцепление с поверхностью и уменьшает риск размножения вредоносных микроорганизмов. Стандартные размеры рулона. 10 метров на 53 сантиметра. Обеспечивают возможность оформления жилого пространства различного метража от комнат с внушительными габаритами до помещений с небольшой квадратурой. Обои UJPAS Jardin Secret обладают отменной светостойкостью и сохраняют исходную эстетичность в течение длительного времени. Поклейка обоев UJPAS Jardin Secret довольно простой процесс и не требует обладания специальными навыками, что делает данный материал отличным выбором для начинающих ремонтников. Стоит упомянуть и про отменные свойства гипоаллергенности и экологичности покрытия, обусловленные применением высококачественного и проверенного сырья. Отдельно стоит отметить приятный, располагающий к релаксации дизайн ЖПА Жардин Секрет. Эти обои станут хорошей дизайнерской базой для оформления помещений в стиле минимализма, неоклассики или модерн. На полотнах Жардин Секрет изображены преимущественно растительные элементы, завитки, цветы разных размеров и классические орнаменты. Цветовая гамма не отличается большим разнообразием и представлена нежными пастельными оттенками холодных цветов от светло-голубого до темно-фиолетового. Сочетание классических и современных элементов в дизайне Ujipa "Жардин Secret обуславливает универсальность их применения. Эти обои идеально подойдут для декора всех типов жилых помещений, от кухни и ванной,